Приветствую вас. Меня зовут Андрей Горбас. Я занимаюсь развитием бизнеса в интернете. Вчера вечером я делал один видеоролик, который был посвящен проекту ТОП Лидерс. Это начальное видео, если кто еще не смотрел, оно так и называется ТОП Лидерс регистрации. Вот уже есть несколько просмотров, 19 на этот момент. Просмотром. Ночью я его сделал, где-то в пол третьего утра я его закончил. Сейчас я хочу сделать небольшой видеоотчет о проделанной работе и рассказать, как этот проект Топ Лидерс работает. Ну прошло чуть больше полудня, вернулся с работы, посмотрел. Ну вот хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Ну как и вчера тоже смотрю, чуть больше 9 тысяч пользователей в этом проекте. Если учесть тот момент, что в ВКонтакте находится более 50 миллионов людей, то в этом новом проекте Топ Лидерс всего лишь 9617 человек. Но это по сути дела очень маленькое количество пользователей. Выплачено партнерам ну, чуть больше тысяч долларов. Вот. В принципе, это все доступно абсолютно каждому человеку. И этот проект, если коротко говорить, этот проект предлагает всем людям, которые хотят увеличить количество друзей. Есть уникальная возможность, чтобы пригласить в свой бизнес еще как можно большее количество друзей, подписчиков, может быть даже партнеров для бизнеса. Как войти в этот проект? Сначала нужно авторизироваться ВКонтакте, как я уже сделал это, а потом только нажать на кнопочку, войти через ВКонтакт. И вы сразу ходите уже в свой кабинет. Ну что, на моем балансе за полдня пока еще ноль. Еще никто по моей ссылочке не зарегистрировался. Во вчерашнем видео, когда я смотрел, у меня было ровно 302 перехода по моим ссылкам, которые я разместил в социальных сетях. Сейчас посмотрим статистику. Сколько на данный момент? 687 подписчиков у меня уже появилось. Так что эта система работает, этот проект работает, люди проходят, люди интересуются, люди читают, и со временем будут подписываться. Сейчас посмотрим, что у меня происходит в самой социальной сети ВКонтакте. Вот специальный я оставил, пока еще никого не подписывал но уже у моих мои друзья подписалось 66 человек вот 66 человек как вы видите это вот с раннего утра и вот когда я вернулся с работы такое огромное количество людей как и в первом видео я говорил это именно заинтересованные люди люди которые тоже ищут друзей люди которые тоже хотят дополнительно заработать в интернете вот если мы посмотрим весь список людей, ботов здесь очень и очень мало. Это все реальные люди, которые тоже просятся в друзья. Раньше, в принципе, у меня такого не было. Нужно самому было искать людей, звать, приглашать. А здесь люди сами просятся. Бери только и подтверждай. Добавляем в друзья. Добавляем в друзья. И так по всему списку пройду и добавлю всех-всех-всех друзей которые пришли ко мне, вот за эти полдня, когда я зарегистрировался в этом проекте. Так что проект работает, люди приходят, люди подписываются, и мне не нужно бояться, что кто-то меня забанит, потому что они сами стучатся ко мне, и я их подписываю. Ну, дальше потом пройду всех и подпишу. Ну, конечно, сообщение есть. Вот И посмотрим еще на статистику. Что у нас статистика показывает? Ну вот как видим. Статистика неплохая. Буквально огромнейший всплеск людей. Вчера было где-то 25 человек. Вот я смотрел. Но тут показывают 33 человека. На данный момент 100 новых, 109 новых подписчиков. Прекрасно. То, что я и хотел сказать. Так что если вам интересно, вы внизу под этим видео найдете партнерскую ссылочку и можете подписываться. Я вам расскажу, покажу, объясню и буду вам помогать в этом проекте. Мы можем вместе работать, вместе создавать команду. Буду помогать вам. Внизу найдете еще ссылочку на мой скайп. Звоните в скайпе, мы пообщаемся с вами и отвечу я на все, все ваши вопросы. Так что желаю вам всего самого доброго и всего самого-самого наилучшего в жизни. Пока-пока.